Буэнос Диэс, братва. Ядерно рассветное взорит ваш экран. Это значит, что мы продолжаем проходить контроль. Так. Что у нас было в прошлой миссии? Правильно. Мы искали этот грёбаный телефончик. Точку контроля мы в прошлый раз нашли. Так, мы в отделе связи. О, чуваки, а вы тут зависли? Уже машина лежит муикс. Опа. Опять память дома. Так, и дальше ты ч? А, а ты там ч объяснишь? Тейк, тейк, тейк. Ну, дверь мне запили, блин. Не, так тоже не работает. Мсима, откройся! Ой, кто здесь? Открывай, мля! Ладно, здесь побродим у вас нах. Опа, Вандорн. Ой. Надо было в бачок нагадить. В смысле? Если в сранье нет воды, значит... кто-то выпил. А вы думали это просто так шуточки про туалетную воду, да? ЖрАААТЬ! Как сказал бы Евгений Матый, вкусно жрать. Полетели. б твою, ну и Ванищ. Бля, я и не знал, что так можно. <laughs> а, это капсула для МГИМО-почты. Херануло знатно. Ой, блядь. Так, над потапком. Объект это? power. там что совсем охерели. Сука. <свечес> <свечес> так. Ах, туль для активный. Блять, надо порог не тушить, либо. б твою уже. Колонны крошек. Собака мохнатая. тебя, сука, кошки грызли. Это кто-то накончал. Уил, уил, уил. Так, ну мне сейчас пизды, по-моему, дадут. Ё-твою мать. Так, хер мне тут дадут. Пошли в сраку. Эц. А где ракетчик-то? Да откуда что луцу уж пала? Нихуя себе тихий час. Ладно. Давайте бегом. Так, мне надо, короче, как-то туда заползти. Там нет никто, но при этом... Ракетница работает не очень весело. Понятно, блядь. Хе-хе-хе, хали-гали. А, не нравится? Так. Ага, нас. О, мостик. Точно. Надеюсь, можно нахлобучить на этом самом мостике. Йопс. Так, спуск вниз. Вон он, есть. Так, так, так. И сущий сюда, дорогой. Вот, телефон летает. disquietta Так, it's не only thing I Ну do it harder to hear you when I'm here it's like the channels been changed the boards in charge here опять отсрал. Я Ну ни Ты что, я кому-то камню могу залепить в гычу? Главное не ссать. Так. А, сейчас. Так, надо что-то более тяжелое поехать. И <fundamentals> нет. Вот этот кубик пойдет. Ох, ты штрахмобиль. Или тут надо обходной путь искать. Опа. Смотри, чумагу. <Direc> <hahaha fulfill> <bajo> на метанул, как так можно? Дабл-чайл. Ну. Ага. Uh -huh. You were gone. Cut off. I got it. А то есть теперь могу захиюжить коем-нибудь в череп чем-то тяжелым. Сказочно, хуйня. Калат. Ну, картонная коробка, а вот ящиком в голову залепить — за всегда. Ой, еще идут. Это чушь ништяк с картошкой. Тресь. Сюда иди. Он сказал. Так. А там еще гоняет. Сюда, да? У меня бетонный блок в руке. Это что? я могу генератором ему залепить или что это? Кольцо колоде знаю. Ну-ка, хоть сюда. Ой, зачем я это сделал? Так, а дальше ты чё? Я что то хуй понял. капсулами тоже могу. Так, это какие-то какабели. Так. Ага, я сейчас в пневматике. Все еще управляшка. Так, пневмокапсула. Давайте посмотрим, что там. Веселого есть. Коллекционные предметы, дела. Так, диски. Это... Следует хранить в камере, которые не на других свободных материалов. 8 коды запуска ядерных боегалок советского периода. Он позволяет пару утилитам телекинетически поднимать материал и бросать его на небольшое расстояние. В настоящий момент привязан к хуй знает кому в следующих целях. Спижен на советской военной базы расположенной где-то там, агентами Анона Битарте ЦРУ. Дискет, кстати, жалко это запуск для ракет хуй знает каких, которые, как полагается, должны быть использованы против хуй знает кого. После возвращения в Америку дискет начал ошвырять вычислительную лаборатору участников команды расшифровщиков. Информатор предупредил бюро, и на следующий день его спиздили агенты. То я теперь могу хуярить всем, чем вижу. Инструментальным столиком, например. Нормально лететь. <с> я не могу нормальный хуй. <с> Ох ты ж. Зря я это сделал. <с> Жалко, компрессор не взорвался. Так, персональный мод. восстановления здоровья. <с> так, это ж. На тебе по А потом у тебя добью парой выстрелов. Ага. Полетели. Интересно, а если сорвать его со стены, получится? <звы> <звы> так даже лучше. Теперь буду стараться херачить них огнетушителями. <звы> Точка контроля меняющим на это еще как и к треву работает покрасил так, надо срочно кого-нибудь включить извини, чувак Не было тут зависать Ты глянь, полете что ли светится блять блять Туда. Так, и правильно я еще педалирую? По идее, куда-то туда. Так. И тут. Стекла сеткой. Хер я так пролезу. Опа. Дверь. Ооо. Кто там еще ел. Так, ну все. А как тебе креслом был? Так, кто-то еще есть, по-моему, или как? Не, вроде тишина. Ахуйть! <связать> да еб Так, еще какой-то документ спиздил. <связать> так, новый мод оружия. 6, плюс 5 не, пусть лучше будет вот так М -м, я же отсюда и приперся, по-моему, нет? Ну, здесь вот ловить нехер, если я не ошибаюсь. Ой. Расхерачил все, что видел. Опа. Открылась. Так, документы воруем. Так. Фух. как-то по-другому погоди-ка как говорится при тормозе чтобы отхлебнуть тем более имею право запись сделана 4 февраля то есть мне сегодня 25 сука опять с точки контроля Так, надо было из шелтера что-то спиздить. А, ящики вскрываются же точно. Теперь надо придумать, как туда залезть так, чтобы не тайное место говорить. Так, это а как... как я буду вилку-то чистить? Цветочка Что за дымоуха? Так, надо ее. Так, разхерачить всю комнату. Так, давайте думать. Документ открылся. Различие между изоляциями. Так. Как я буду как это чистить, тебя? Э? предлагается от хуйня обойти. Каким-то образом. Не, не работает. Сука нах... О, уровень доступа 1. Так, ладно, потом разберемся. Хуй с ним. Стрелял. Так, чисто в качестве вишенки на торце. А белый лебедь на пруду заебся и орёт в трубу. Не пускают. Так, а если вниз? Это точка контроля, с которой я в итоге стартовал. Я ч ⁇ круголядал? Кто свет в стральнике выключил, Э? Собаки. то есть я могу носить его сколько захочу походу ой я чит то почернил так иди, куда-то туда продвинуться, нет? Сейчас, кажется, прийти должны. И все. Лички. Домыси. Так, не макаться он а кидаться не вариант. Под люхом. Стрелять тоже, по-моему, без, без подписчиков. Ну-ка. Не, дамажится, но ну херово. Так уворачивается. Так, надо ему попробовать натушительно залепить. Вот же сволочь. Блять, опасно. Наверное, закончим бой с боссом, будем сворачиваться. Пойду дальше писать. А не пошел бы ты взад, а? И так тебе все обуник садил давно. О, не нравится, да? Как тебе кислота на вкус конь? Это кто стрелять умеет, сволочек? сам летун не пытайтесь покинуть сарапию. Ага. кажется понял стратегию бегать бегать еще раз бегать твою там мать слава богу патроны бесконечные иначе прососать вообще не глядя <свист> да что такое? Удмус хотел не вышло. Пик. Они могут летать. Отлично. Угу, на точку контроля сгонять восполнить хп — не вариант. Летаешь там, да? Так, понимаешь, где эта тварь находится, можно только по дамагу. Я бы с удовольствием сейчас успел... Бегу, конечно, еще раз в лекуху твою ж мать, Я опять проссал сейчас. Блядь. Понести меньше урон, и нанести в том числе. сразу пиздить и где тушитель ну ливер вылез С одной стороны выгодно иметь только половину хп, но с другой стороны ужасную есть, как больно. Блин, ты что-то будешь делать, а? Да, мне пиздец. Как можно отсилиться? Нет. Да, б... слушайте, я думал, будет сильно легче. Ебучая вирусня. Сюда, еды! Я уже начинаю гореть потихоньку. Рано макнул. И пас у глянь, он специально, по-моему, приподнимается. этот документ спереть. Его водка, кирпичи в тебя летит в строй. А так, кажется, попал. Вот же слово-то. Да, наверное, стоит рукопашный бой на среднюю кнопку. В случае чего можно было вломить между глаз как следует. Ой, на братва. Как-то даже не ожидал, что бой выйдет настолько напряженным. Так, рывок так огонь колесом так рукопашная схватка ага. метание на е e, уклонение на контру копашка на колесе щит на четвертую кнопку уклонение на пятую вроде бы нахуй туда побег да, переходим меняем хват мыши и сейчас будет все сказочно опять это заебавшая рожа They Ну не кидаться же в него картошкой. Блин. Так, кажется, попал. О, как диван точно прилетел. Я, кажется, понял стратегию насчет метания. Теперь мне парочку обычных зараженных кончить. Два удара разом. Чем не знал, что я так сделаю, да, Конь? Ой, я еще и хп откатил немного. Так, этот пидрил там вообще. Полнейший раздрай устроил. Так, элементы, элементы. Бежим, бежим. Ах ты, падла, все-таки дотянулся. старейки сели откат это проще Да, майк твою, все усилия прахом. Ну уже Саныч, давай, жги. Ты еще не пьяный, хотя имеешь право. Да, стене тут весело. Потому что я не понял, где почему летает. Блять. А счастье было так близко. I'm fine now. Замирала с таким ебалом, типа? для это Так, этот восемь, этот девять. Так. Этот девять это Твой. Let's stay focused. The hotline should be past the mailroom. All right, take this down. The situation in Cuba has been evaluated by the relevant Alberto authorities. Roberto Tomasi, head of comms. At the US Embassy in Havana was caused by him. Ну, русхуя же, ну, же чего-нибудь, это обязательная задачка. здесь эту суку второй раз гасить не придется The Ocean View and Logic. только не говоришь, что ему придется сейчас повторять бой так глупо самоубийца нам постараться Ладно, на этой ноте прервемся. Спасибо, кто смотрел. Лойс, пиписька. И до свидания. Надеюсь, братва. Увидимся в следующем видео.